Замерзаю! Как же здесь холодно! Спасите, помогите! Та-дам! Всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает знакомить тебя с самыми новыми и актуальными играми. В данном же выпуске речь пойдет о такой совершенно новой игрушечке, релиз которой пока что неизвестен, под названием Окупи Марс», «Оккупируй Марс» или же «Захвати Марс». Традиционно посмотрим сегодня на игрушечку, на геймплей, покрутим ее с разных сторон, повертим, и в конце сделаю определенные выводы и подскажу тебе, мой дорогой друг, стоит ли тебе в нее играть вообще или же э, нет. Ну а мы, конечно же, друзья, начинаем! В данном случае, на момент записи этого видео, игра доступна в раннем доступе, и любой желающий может ей уже воспользоваться. Да, ссылочку, как обычно, я оставлю в описании под данным видео. Ну и начинаем мы, конечно же, с пролога. Как член базы Альфа, одной из первых успешных колоний Марса, вы были отправлены на удаленную исследовательскую станцию РРС, расположенную внутри кратера Гейла. Ваша задача состоит в том, чтобы собирать данные ресурсы, и как бы легко это ни казалось, вы должны быть осторожны, с приближающейся пыльной бурей С теми ограниченными ресурсами, которые у вас есть Вам нужно думать, чтобы выжить Так себе, конечно же, переводик Но я надеюсь, что у нас на релизе будет гораздо лучше все Итак, вот мы и начинаем, друзья, игру Сразу же мы оказываемся на каком-то совершенно незнакомым. Мне пока что марсоходики. И я вам скажу так, что выглядит он достаточно э, бодренько. О чем же, друзья, эта игра? Сразу скажу, что игра у нас в режиме выживания, э, космического выживания. Как раз таки я, ребят, обожаю такие игры, где нас закидывают на незнакомую планету и мы начинаем там потихонечку развиваться, выживать, добывать себе ресурсики и строить базу. И именно то, что я сейчас сказал, это все и будет в полной мере присутствовать в этой игре. Так, ну что ж, Давай-ка попробуем мы сейчас с тобой, я так понимаю, разберемся. Кстати говоря, все очень хорошо, смотри, уже переведено. Все элементы управления вот этим вот транспортным средством, не знаю, как посмотреть его снаружи, у нас, как видишь, уже указаны по всем, как говорится, углам. Что у нас тут такое? Потребление энергии, регулятор освещения. Я так понимаю, на это все можно клацать, да? Раз. Верхние фары. Ох, как классно же. А мы когда включаем, что-нибудь происходит? Раз. Да, черт возьми, смотри, как классно, а. блин, идея, конечно, интересная, марсоход вообще топовый, как-нибудь, может быть, если я еще буду продолжать свою линейку прохождения Space Engineers, я замучу себе какой-нибудь подобный аппарат, он меня, конечно же, вдохновляет очень сильно, дальше давай посмотрим статус какой-то, да, что, что он делает, я не пойму, Нажала, значит, на правую кнопку мыши, и мы, пом... и мы вышли из нашего сидения, ой, как классно-то, ты только посмотри, а... Я даже не думал, что такое можно сделать Мне постоянно говорят про кислород а Вот там, смотри, у нас в правом нижнем углу, углу есть голод и удаление жажды Используйте кран, чтобы а, собрать камень Ага, вот она моя и первая задача Подсказочки, кстати говоря, есть на F1 помощь, учебные пособия и так далее Сколько здесь всего неизученного Так, давай-ка мы, мы с тобой сядем все-таки в сиденье И постараемся каким-то образом мы а, подобрать, а, подобрать, значит, а, камень Как же его подобрать, друзья? Ума пока не приложу Здесь у нас что такое? Заблокировать дифференциал, вид транспорта так, с фарами мы разобрались пока что. И так далее. Давайте мы включим заднюю камеру. ой ой ой ой, -ой ты посмотри, что происходит. Ну-ка обратно. Алё, и куда у меня уехала телега моя? Я не понял. Подожди, вид транспорта. А что я сейчас такое сделал, что у меня, смотри-ка... А, я присоединил крюк. Я понял, да, у нас тележечка на специальном крючке на таком, Да который вот таким вот образом грузит ее на платформу. Ясно, понятно. Так, здесь у нас что? Нижние фары. Блин, мне вообще нравится играть вот с таким вот именно взаимодействием. То есть мы можем клацать все кнопочки, тыкать куда ни попадя. Главное, чтобы не бомбанул у нас где-нибудь что-нибудь после нашего взаимодействия. Так, а что еще есть? Я так и не посмотрел. Давай-ка мы выйдем с тобой из этого а, кресла пассажира. Здесь у нас, смотри, какая-то дополнительная панелька, к которой а, сложновато достаточно подойти. Да, места здесь, как видишь, не очень-то много. Наш персонаж еле-еле пробирается сюда. Здесь у нас... А, пульт дистанционного управления марсоходом. Ну-ка мы давай-ка возьмем его. И, я так понимаю, мы сейчас с помощью этого пульта можем как-то управлять, что ли, я не знаю, нашим марсоходиком, а как. Надо, видимо, его включить и с ним повзаимодействовать. Так, ладно, я понял. Использовать... Обратно можем мы сюда, нет, поставить его Так, это что такое у нас? Это то, это что Я только что нажал, а, на тап у нас, смотрите Это у нас КПК наш Наш с тобой карманный, где мы можем посмотреть И карту, и где у нас Строительство, со строительством что-то Инвентарь можем посмотреть, что у нас сейчас Находится, да-да-да, какие-то планшетики Всякие, можно вот так вот поклацать, да Посмотреть, что это такое Труба для вывода газа какая-то Короче, друзья, разбираться с этим всем, ну я не знаю Можно до упомрачения, поэтому Мы сегодня посмотрим с тобой, только постараемся на самые базовые основные элементы. Это что такое использовать? Это для чего у нас нужно? А, это кроватка. Мы можем здесь настроить время, а, до скольки мы можем проспать. Но спать пока я еще не хочу, так что не будем этим заниматься. Это у нас какой-то ящичек. Смотрите, ребят, как все классно анимировано. Ты только посмотри, мы заходим в ящик, и у нас, смотри, меню. Мы можем вот так вот, смотри, просто-напросто. Да, это типа наш инвентарь. И мы можем вот так вот перекладывать в ящик. Че реально? Так все легко и просто, а как выйти из него? И смотри, как, как хорошо все видно, да, в ящике у нас лежит вот этот вот перемещенный с тобой предмет. Перемещаем его обратно. Вот так вот, друзья, у нас тут выглядит хранилище в этой игрушечке. Я так понимаю, здесь вторая секция. О, шлем космического скафандра, бутылки воды у нас здесь, кислородные баллоны. Это мне... О, так посмотри, они не полностью берутся, а по одной штучке. Бутылка воды, шлем космического скафандра, но шлем-то у меня вроде бы и так, если я правильно думаю, что он у меня есть, Да. Да, шлемак у меня есть, так что ладно, мы это все дело закрываем. А это что такое? Не пойму. Очень много, друзья, здесь элементов для взаимодействия. Прям реально как будто в каком-то космическом э, транспортном средстве находишься. Это что такое? Это какая-то электроника. Так, вот печатная плата. Я забрал печатную плату со своего корабля и поставил ее обратно. Слушай, ты так больше не делай, а то сейчас что-нибудь поломаешь. Как я, ребят, люблю такие игры. Реально одно не неверное движение. Так, ну что, что мне погрузить-то надо? Не пойму. Надо до ко мне доехать сначала. Ты че вышел-то? Давай, заходи обратно. Я просто, ребят, вышел, чтобы показать вам, какой у меня марсоход. Вот такой друзья, у меня замечательный марсоход. Я понял, да, у меня с кислородом, по-моему, беда. Поэтому, друзья, давайте заходим в марсоход и закрываем уже двери. Где ручка закрытия? Черт возьми, а, не вижу ее. Должна же быть где-то здесь Давай мы все-таки подъедем уже на нашем марсоходике вперед Он же у нас еще и кататься умеет А, можно, друзья, черт, можно, да, на ту же кнопочку В Посмотреть, как наш марсоходик себя э, ведет На демо-роликах интересным образом была э, представлена игра Там даже следы, я помню, из-под колес оставались Но тут что-то я их не вижу Да, тут у нас следы из-под колес не остаются Как-то можно повертеть, покрутить его с другой стороны Пока не пойму, друзья. А, сменить камеру, прицепить прицеп, управление краном. Ага, мы краном управляем на таб. Я понял. Давай-ка подъедем сначала к камушку. Нам вот туда надо к камушку подъехать и его погрузить. После чего нам дадут второстепенную какую-нибудь задачку. Куда-нибудь, наверное, его... Отвести. Продолжаем, ребята, играть мы в оккупацию Марса. Эта игрушечка у нас пока что еще без точной даты выхода, но лично мне она уже нравится из-за своей наполненности. Наполнена она, конечно, очень хорошо. Так, открываем. Опускать как? Очень, друзья, очень отзывчивое практически у нас управление краном, а удлинять как-то можно, нет? Как-то я бы с другого... О, вот так вот можно на ролик можно поддержать и покрутить. А как, кстати, удлинять стрелу? Я думал, тут гораздо все проще, а не так-то все просто оказалось. И опускаем давай. Раз. Не получается. Думаю-ка, давай-ка, надо сначала еще разобраться. Вот, теперь по центру у нас... Смотри, крестик сзади загорелся зеленым, значит, можно брать. Открывай. Открываем. И да, друзья, мы берем вот этот камушек. И давай сейчас попробуем его погрузить в нашу с тобой тележечку. Для чего нужны эти кам... Стоять! Стоять, блин! Да что ж такое, а? Бери ты этот камень, бери уже, бери, есть такое дело, да, здесь слишком быстро не надо вести, потому что с нас камень вылетает, а, это просто я, ребят, нажал, и давай-ка мы сейчас обратно все это дело поместим, вот сюда, вот куда-нибудь, вот таким вот образом, так, мы едем дальше, следующая моя задача, это подобрать, я так понимаю, вот ту вот штукенцию, есть какой-то у нас пакет инструментов стандартных, Иде идет процесс поиска воды, вот это, скорее всего, у нас дробилка, да, ну-ка давай посмотрим в часть коридора, или нет? Или, друзья, у нас дробилка на четверочку? Так, это у нас похоже на что-то на болгарочку, да? Но это точно не, бол... не дробилка. Собраны болты. Мы когда пилим, мы начинаем собирать какие-то части. Как видите, мы все это дело распилили благополучненько. И все, у нас исчезло. Используйте отбойный молоток, чтобы разбить большую руду. Ага. Да, такой огромный кусок мы, конечно же, не сможем взять нашим краном. Поэтому его нужно будет немножечко разломать. Выходим наружу, наружу, конечно же. И давай попытаемся сейчас сделать задуманное. Так, берем отбойничек. Так, это не отбойничек, да, вот он, на троечку отбойничек. Железная руда, руда попробуем поломать ее. Так, пошел процесс. Каких-то визуальных у нас пока что изменений я не вижу. Просто мы работаем отбойником. Я так понимаю, пока не заполнится вот эта вот полоска или же не иссякнет. Та-дамс! И у нас этот камень просто-напросто рассыпается на более мелкие фрагменты. Так, ну что ж, давай мы с тобой попробуем погрузить. Садимся в кресло, выходим от, в, с вида от третьего лица, и здесь мы сразу же через таб подключаемся к нашему крану. Все, надо срочно брать вот этот вот осколочек. Оп, цепляем и загружаем в нашу тележечку. Легко и просто, достаточно здесь происходит управление. Оп, мы, смотрим, нагружаем тележечку, и у нас в ней... Объем нагруженного увеличивается. Это чем-то мне напоминает еще и фарминг-симулятор. Там тоже чем больше ты загружаешь, тем больше объема у тебя э, становится. Короче, друзья, вот таким вот образом мы переключаемся на управление крана. Все, когда мы находимся в этой области, мы уже управляем краном. И вот здесь, смотри, по мере того, когда мы заполняем тележечку, она у нас также заполняется. Следующая задача, выгрузите прицеп в измельчитель. Я так понимаю, нам нужно ехать сейчас... На вот эту вот базу, у нас даже есть собственная база, ничего себе, вы серьезно? А я не знал, ну ладненько. Так, а что, куда у нас кран, куда кран поехал, подожди, что с краном происходит? Что такое, смотри, а, это он автоматически типа свернулся, ни хрена себе технологии. Наш кран автоматически сворачивается, если мы подъезжаем к каким-то постройкам, да, видели сейчас, что произошло, я думал, это забаговало, что-то залагало у меня, но нет, друзья, он специально свернулся, чтобы не разворотить здесь все, Ладно, мне нравятся эти умные технологии, мы все-таки в, тех в технологичном мире мы живем, друзья, поэтому все вот так вот оно и должно э, выглядеть. Каким образом здесь осуществлять разгрузочку? Вот, мы как раз-таки, друзья, находимся над дробилкой. Ой-ой-ой, вы только посмотрите, ни в коем случае так не делайте, как я сейчас сделал. В эту дробилку можно самому угодить. Миссия провалена. Да что ж такое-то? А? Кто бы мог догадаться, друзья? Конечно же, я просто-напросто не дотянул. Действительно, на главной панели у нас будет показываться, когда можно будет разгрузиться. И вот, пожалуйста, вот такие вот, знаете, у нас уведомлением будет это все дело оповещено. Теперь можно разгрузить этот чертов... Прицеп, Да, на изучение вот этого всего у меня ушло ни много ни мало, около 5-10 минут. Ну что ж, разгружаемся, смотрим, как у нас происходит разгрузочка. Да, все как и нужно. Прицепчик наш самосвал опрокидывается немножечко, да. И разгрузочка пошла. И теперь нам дают следующее задание: чтобы построить структуру, откройте планшет и выберите ее на вкладке. Построить, как только выберите, где она должна быть размещена, вы должны приобрести необходимые компоненты. Когда у вас есть то, что нужно, используйте свар сварочный аппарат рад для сборки Ну что ж, пришло время, как говорится, строить Давай мы с тобой сейчас выходим Надо немножечко перекусить Где-то у меня здесь были компоненты В моем инвентаре, по-моему, были какие-то шоколадки Надо их срочненько потрескать Парочки, думаю, будет достаточно Да, одной, кстати говоря, недостаточно Давай мы еще сейчас парочку закушаем Я так понимаю, вот этот вот экран Да, я с ним уже взаимодействовал, когда пытался разгрузить свой а, прицеп Так, ну что ж, давай-ка посмотрим Да, нам нужна распечатка И нам нужно... Нужны какие-то компоненты, возможно даже электроника. Здание, точнее, переместите распечатанные детали из контейнерового принтера в ваш инвентарь. Обратите внимание, что в вашем инвентаре уже есть детали для сборки солнечной панели, Ага, мне нужна солнечная панель. Откройте планшет, нажав «Таб», выберите вкладку «Строить». Выберите нужную структуру и нажмите «Построить». Поместите макет на то место, где вы хотите, чтобы он был. И используйте а, паяльную лампу, чтобы закончить а, процесс. Солнечная панель, да, вот это вот. Но я уже, смотрите, растратился на батарейные блоки. Да что ж ты будешь делать-то? Как же отменить-то теперь? Да, болты, электроника, все дела. У меня сейчас... Имеются. Распечатка, друзья, распечаточка. Так, давай попробуем построить все-таки, что мне там а, подсказали. Где у нас строительство? Строить. Так, электричество, а, солнечная панель. И вот на ее изготовление уже, кстати говоря, есть необходимые компоненты. Так, ну что ж, ладно, что-то мы здесь заказали. Я думаю, что мы ничего такого плохого сейчас не сделали. Давайте попробуем сейчас построить где-нибудь мы солнечную панельку. Да, ее, так понимаю, можно строить в любом практически месте. Где-нибудь мы построим ее конкретно, например, ну не здесь же, да, в темноте, а давай построим где-нибудь рядом с нашими панельками. Так, ну что ж, управление, поместите кабель из инвентаря свободной желоб вашей панели быстрого доступа, число, которое вы видите, это доступная длина вашего кабеля. Ага, тут уже меня, смотрите, обучают Кабелепрокладыванию, кабелеукладки, да нажмите число для выбора кабелей. Короче, друзья, здесь очень много всяких нюансов. Ну давайте пиндюрим сначала вот сюда вот эту а, панельку, которую мы давным-давно хотели. И посмотрим, как же у нас выглядит а, строительство. Для этого выберем вот этот, наверное, инструмент и постараемся... Да, черт возьми, друзья, я с первого раза угадал, какой инструмент отвечает за постройку. И это именно вот этот вот сварщик, мы сейчас все это дело и сварили. Теперь, я так понимаю, нам нужно подключить эту солнечную панельку к вот этой вот нашей общей сети Управление питанием, используйте кабели, трансформаторы и батареи для управления питанием Вы можете использовать панель трансформатора для установки выходных значений Используйте карту в планшете, чтобы быстро проверить свои здания Зеленая зоны это вот, я даже не знаю, что это такое у меня но это, по-моему, та область, куда мы сейчас только что с тобой подъехали. А где наши солнечные панельки? Это вот я здесь, да. Какую-то панель я уже поставил. Какие-то здесь объекты и так далее. Ну, давай подключим ее. Я так понимаю, что нужно подключить куда-то в свободный слог, слот, а именно вот сюда. Так... Аккумулятор скафандра заряжен Я зарядился, отлично А как же мне провода-то тянуть? Подожди, мне, оп, отключили Ну-ка на место, не надо ничего отключать Где у меня кабель? А, я помню, у меня были кабеля По-моему, вот они, да, вот он, электрический кабель Все просто, друзья, я что-то тут мудрю Давай-ка мы сейчас куда-нибудь на шестерочку это все дело поставим И попробуем протянуть к нашей а, солнечной панельке кабелечек Так, берем кабелечек Интересно, здесь, ребят, сделано, конечно же, подключаем вот сюда, Это, я так понимаю, какая-то установка или, аккумуля или аккумулятор какой-то, накопитель или что-то в этом роде, который собирает всю электроэнергию. Так, один конец я подключил, а второй где? Предупреждение, ожидается значительное падение температуры через один час. Ой-ой-ой-ой-ой, мне бы успеть до темноты. Так, а подключить-то как? Дайте мне сюда что-нибудь под подключить, а? Где второй конец? Где второй конец? Ну-ка на шестерочку. Я не понял, подожди. Это, а, блин, подожди, второй конец там остался А, это просто ужас какой-то Вот он, второй конец от того, что я Сейчас подсоединял Так, берем второй конец, я надеюсь, он дотянется Ну-ка, да, вроде бы растягивается Кобелечек-то наш, дотянет ли он До моей солнечной панели, которую я только что установил Вот она, друзья, вот она Давай попробуем, все должно быть Легко и просто подключать А, и почему не, не, не хватает Что-то там не хватает, ну-ка еще раз Бабамс, зарядить скафандр Почему не подключается-то, аллоу Давай мы тебя подключим сейчас, или я не туда кабель что-ли не хватает? Вы действительно серьезно, офигеть просто, друзья. И теперь другой конец, вот в этот вот конец тащить кабель. Да что ж такое, ребят, плохой из меня электрик в этой игрушечке. Я думаю, мы так ни к чему сегодня и а, не придем. Возможно, как-то их надо последовательно подключать или что-то в этом роде. Ну, короче, ладно, ребят, бог с ним. А, нам, значит, сказали, что предупреждение о низкой температуре. Найдите убежище. Нам срочно нужно в убежище. Пока мы тут, друзья, с кабелями провозились, а, у нас уже упала температура. У нас настала ночь, показывает минус 15 градусов Цельсия. Но в минус 15, в принципе, еще можно как-то жить. Ну вот, если будет больше, то я думаю, что мы здесь присядем Так, куда мне... А, вон то убежище Надо, ребят, срочно на базу идти Вот же убежище, что ж ты ходишь-то вокруг да около Заходи уже, откройте двери Откройте, замерзаю Замерзаю я, черт возьми, где тут вход? Открывайте двери, ероды Вы что ж творите-то? Как зайти-то, а? Найдите вход, мне говорят Я не могу вход найти Воздушный шлюз, одно из самых основных. Вот он. Вот он же вход. Или это не вход, ни хренашечки. Откройте двери, уже стучу во все щели. Хух, неужели я нашел, ребят, вход? Наконец-то. Наконец-то, друзья. Я спасся. Фух, я уже думал, помру сейчас. Да, вот так вот, ребята, не, не просто у нас получается выживать. Здесь реально очень много хардкорных ситуаций, да, про которые ты, если забываешь, то это потом фатально окажется именно для тебя. Ну что ж, используйте инструмент для посадки семян в инкубатор. Ну, а этим делом мы будем заниматься уже в следующих моих сериях по этой игрушечке а, по оккупации Марса. А мы, как видишь, продолжаем замерзать и вообще ничего. Нам, я так понимаю, нужно здесь запустить все системы, но но Я еще раз повторяю, что мы это сделаем в следующей серии Да, тут очень много контента, очень много всего интересного И обо всем, конечно же, я поподробнее расскажу, но только в следующих э, сериях Что ты, зритель, думаешь по поводу этой игрушечки? Пиши, пожалуйста, свои размышления и комментарии на этот счет Лично я ставлю этой игре 10 из 10 возможных баллов Потому что ну, я просто-напросто любитель вот этого жанра симуляторов в открытом мире да, вот Где можно, не знаю, собирать ресурсы, что-то там крафтить, что-то делать и так далее. Ставлю, ребятки, максимальную Десяточку, несмотря на то, что это даже еще Демо-версия, да, совершенно ранний а, Доступ какой-то И уже игра действительно заслуживает Внимания. Посмотри, как все качественно Здесь проработано, все выполнено На высоком уровне, я бы Так сказал. Также, зритель, если ты считаешь, что Я рассказал тебе не совсем все по этой Игрушечке, то смело раскритикуй меня В комментариях, напиши, что я лажаю И я в ближайшее время, в ближайшем видосике По, по этой игре, конечно же, исправлюсь и расскажу Тебе гораздо больше интересного, предоставлю больше